Мистер М, Салам алейкум. почему хвалят так Мусаева? Разве он не защищал убийц Политковской? Адвоката нельзя хвалить или, или критиковать за то, что он защищает тех или иных людей. Он адвокат. А любой человек, будь он преступник, будь он реально виновен, он нуждается в адвокате. Это как бы правило любого правового государства. Твои права должны быть защищены, поэтому Мусаев, он может быть защищал и плохих людей, может быть и хороших, хотя в вопросе с Анной Политковской там не все понятно, как именно эти люди причастны или нет, я просто не совсем в курсе этой темы я имею в виду по, по поводу непосредственно исполнителей там, и заказчиков там, мы знаем но по поводу исполнителей я не, не полностью в курсе этой темы но вообще я имею в виду мы не можем критиковать кого бы то ни было за то что, точнее адвоката за то что он защищает людей которые нам не нравятся он обеспечивает и те, то право которое они, которым они обладают в этом государстве в этом нет ничего плохого я так думаю что а, Мурат Мусаев Защищал этих парней, не и полагая, что они этого не совершали, скорее всего. Адвокат имеет право отказаться от дела. Ну что же, хотел бы также верить, что он считал их невиновными. Что же, как говорится, будем считать каждый по-своему. Адвокат имеет право, но также и любой подозреваемый имеет право на адвоката, имеет право на хорошую качественную защиту. И обвинять, если мы сейчас перейдем на такой уровень, когда мы будем адвокатов обвинять за то, что они защищают в рамках действующего законодательства преступников, тогда надо вообще убрать этот институт адвокатский. Должен быть только прокурор и судья. Все, адвокатов тогда быть не должно. Но каким бы мерзким преступник не был, он имеет право на защиту. И эти его права должны быть обеспечены. Поэтому... Вообще неправильно предъявлять к адвокату претензии за то, что он защищает каких-то людей, которые нам не нравятся. Мы считаем, что они преступники, что они реально совершили. Даже если они это сделали, они имеют право на эту защиту. Поэтому никаких претензий быть не может к Мураду Мусаеву. Это мы занятие, к чему тогда придем? Представьте, что мы снова освободились, у нас независимое государство, у нас тоже должно быть это все. У нас должны быть адвокаты, мы должны быть полноценным развитым правовым государством и у нас совершает кто-то омерзительное преступление омерзительное просто вы представляете и никто не будет его защищать каким бы он омерзительным преступником не был его права гарантированные ему а, законодательством они должны быть обеспечены поэтому вообще в принципе как бы предъявлять адвокатам претензии это очень неправильно другое дело если они нарушают закон если они там как-то мухлюют, пытаются подкупить свидетелей, оказать давление на свидетелей, в этом, или там подкупить судью, допустим. Конечно, в этом плане мы должны их а, критиковать. Но не за то, что они защищают людей, которые нам не нравятся. Тебя не поймешь, Тумсо, то ты топишь за шариат, через час за правовое государство, ты определись уже, стези ты, на, как, на какой стези ты хочешь, брат.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 ваш ген ДНК, это должно быть внедрено, что нет справедливости, кроме этой, нет ни, никакого успеха после этого успеха, и, и тут, типа, ты за правовое государство, или за шариат, то есть шариат, это, в твоем понимании, значит, это какое-то неправовое, беззаконие, это, это какой-то беспредел, ты том что за беспредел, или ты за правовое, это вот так, что ли, вопрос ставится, что, что это было вообще такое? Когда будет Ичкерия, если за основу принял шариат, что будет с православными церквями в Грозном и в целом Ичкерии? В Ичкерии э, был шариат на протяжении 9 лет с 90 по 99 год, не считая двух лет войны, 94-96, э, мы жили независимо, суверенно. Основой наших взаимоотношений э, в большинстве этого времени – был шариат Аллаха, и с церквями и храмами э, христианскими на территории нашей страны ничего не происходило. Они были под защитой нашего государства. Э, они так, так, так и должно быть. Эта христианская или иная община, там, иудейская, э, проживающая в, на территории нашего государства, должна быть под защитой нашего государства. Их храмы, они будут также под защитой. Здравствуй, как ты относишься к Эрдогану? Не считаешь ли ты его на данный момент человеком номер один в исламском мире? Я к Эрдогану отношусь нормально, а, не, не нужно идеализировать, там, чрезмерствовать, но в целом его, как надо признать, что он очень грамотный и, и весомый сегодня политик в этом мире и в целом отношение к нему а, скорее хорошее, чем плохое. А, какой там был вопрос далее? А, считаю ли я его человеком номер один в исламском мире? А, наверное, не, не, не человеком номер один, а считаю ли я его сегодня самым значимым политиком в исламском мире? То есть, если взять сегодня а, исламские страны, имея в виду те страны, где большинство населения являются мусульманами, да, такие мы имеем страны, они форму их правления? То есть, если из таких стран взять их президентов, их премьеров, их лидеров, и кто из них сегодня самый видный, то да, в этом, конечно, топе первое место я бы отдал Эрдоган. Он сегодня самый как бы, значимый и, на мой взгляд, самый амбициозный. Ну и я считаю, что Эрдоган... Сделал э, Турцию, как бы снова, ну, поднял уровень Турции на международной арене очень серьезно, именно его политика и, и то, как он э, умеет себя вести, умеет себя преподнести, умеет заставить уважать себя и свою страну, это заслуживает, конечно, э, уважения. В Алдах не было ни одной стены. Слушайте, национальный состав...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 о Беслане, о Норд-Осте, о, о, о, о, о, о там, нарушении прав человека в самой России, о задержанных, а массовое убийство, совершенное вот сейчас, 21 год назад, это, на, это новейшая история, и это массовое убийство ни в чем не повинных людей, об этом никто не говорит. Поэтому сейчас важно, чтобы хотя бы мы об этом говорили, чтобы мы это помнили.